Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Короткоглавном». В рамках официального визита состоялась церемония официальной встречи президента Сорумбая Джимбекова и федерального президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. Материально-техническая база скорой медицинской помощи будет усилена за счет штрафов от нарушений ПДД. Уголовные дела реконструкции исторического музея и строительства ипподрома в Чурпанате объединили в одно производство. В республике открыт региональный учебный центр Всемирной таможенной организации. Глава Кыргызстана выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Примите искренние соболезнования в связи с разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Нотр-Дам – это святыня мирового культурного наследия. От имени народа Кыргызстана я от себя лично прошу передать глубокие соболезнования всему французскому народу в связи с этой огромной потерей для Парижа и Франции, говорится в телеграме «Соболезнования». Сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Сорумбая Джеймбекова и федерального президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. После совместного фотографирования глава Кыргызстана оставил запись в книге почетных гостей с наилучшими пожеланиями народу Германии. Кроме того, перед началом переговоров Франк Вальтер Штайнмайер и Сорумбай Джеймбеков по отдельности выразили соболезнования Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. С места событий наш корреспондент Мадина Низамова. Дворец Беливью, где сегодня проходила встреча президента Сорунбая Джейнбекова и федерального президента Германии, это не просто архитектурное строение, расположенный в центре города, на живописной зеленой лужайке. Его можно охарактеризовать одной фразой «как на ладони». И самое удивительное, что он открывается взору любому горожанину. Каждый может прийти и посмотреть, что происходит у стен дворца. К центральному входу дворца подъезжает президентский кортеж. Немецкие СМИ на готовы и тут же начинают щелкать с камерами фотоаппаратов. Президента Сорунбай Дженбекова встречает президент ПРГ Франк Вальтер Штайнмайер. Вместе они проходят в пол дворца для совместного фотографирования. После Сорунбай Дженбеков расписывается в книге почетных гостей. Во внутреннем дворе Белевью выстроена рота почетного караула и находятся делегации Кыргызстана и Германии. Командир караула объявляет о начале военной церемонии. Штабной музыкальный оркестр Бундесвера играет государственный гимн Кыргызстана. Федеративной республики Германия. По его завершении главы государств совершают обход роты почетного караула, совершая поклон перед флагом войска. И уже потом направляются в малый зал дворца, где будут проходить переговоры. Перед началом переговоров Франк Вальтер Штайнмайер и Соронбай Дженбеков выражают соболезнования Франции. Напомним, что накануне в Париже сгорел великий памятник архитектуры – собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари. Сожалением, прискорбием узнали весть о разрушительном пожаре в соборе Французской Богоматери. Я от имени кыргызского народа, я от себя лично... Приносим глубокое соболезнование всему французскому народу, его руководству в связи с этой огромной потерей для Парижа и Франции. В рамках двухсторонних переговоров президент Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Германия воспринимает Кыргызстан как одно из самых демократичных государств в Центральной Азии. По его словам, наша республика продолжает уверенно двигаться вперед, как правовое государство с активной гражданской позицией. В свою очередь, президент Сорун Байдженбеков отметил, что мы хотим открыть нашу страну для германских инвестиций и продвигать совместные крупные и средние проекты в различных сферах. В целом в ходе встречи были обсуждены вопросы по активизации политических контактов и развитию двухстороннего сотрудничества по всем направлениям. Также сегодня состоятся встречи Сорунбая Дженбекова с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле. Мадина Низамова, Турбекулу Берлин. В ходе своего официального визита в Германию Сорумва Джимбека встретился с соотечественниками в городе Мюнхен. Соотечественники смогли пообщаться с президентом в формате вопрос-ответ на самые разные темы. Был обсужден широкий круг вопросов от получения визы до распространения в Европе крыгызской культуры. Как отметил глава государства, одной из основных целей его визита, кроме встреч на высоком уровне, стала и встреча с соотечественниками. Подробности у нашего корреспондента Бекмамата Асамбек Улу. В вопросе внешней миграции для кыргызстанцев Германия – одна из излюбленных стран Европы. Там проживают примерно 5000 кыргызстанцев и выходцев из нашей страны. Привлекает их высокий уровень жизни, развитая система образования и другие немаловажные факторы. Многие успели получить гражданство. В ходе встречи президента с отечественниками последние смогли задать главе государства вопросы по самым актуальным темам кроме этого соотечественники задали вопросы касающиеся образования здравоохранения распространения национальной культуры литературы в том числе произведений чинза айтматова привлечение инвестиций улучшения инвестиционного климата развития сельского хозяйства проекта микен Card, усиление двухсторонних отношений между кыргызстаном и германией а также открытие прямого рейса между двумя странами «Я живу в Германии уже почти 20 лет. За это время успел получить гражданство. С этим возникают трудности при посещении Кыргызстана. Естественно, на родине мы считаемся гражданами Германии. В связи с этим возникают трудности, в особенности при продолжительном пребывании на родине». Сорума Джеймбеков отметил, что вопросы поддержки соотечественников за рубежом наряду с привлечением инвестиций в страну – одни из приоритетных для внешнеполитического ведомства страны. Аллах, мы уходим Глава государства также остановился на проектах по развитию страны, таких как развитие регионов и цифровизация, транспортно-логистической сферы, сельского хозяйства. На вопросы соотечественников также ответили министр иностранных дел чинга сайдарбеков заведующий отделом внешней политики аппарата президента Даниэр Сыдыков, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в Германии Ирина Сатарбаев, министр экономики Олег Панкратов. В конце встречи соотечественники смогли сфотографироваться с президентом. Бекмамата и Ния ЛТР Мюнхен. Так, да, блин, я Президент во время бизнес-форума «Кыргызстан и Бавария. Инвестиционные возможности», прошедшего в Мюнхене, накануне отметил, что опыт Германии в развитии кооперативов полезен для Кыргызстана. Выступая на различных мероприятиях, прошедших в рамках официального визита в Германию, президент особое внимание уделял вопросам сотрудничества по развитию кооперативов в аграрном секторе. Уважаемые дамы и господа, известно, что в Баварии широко развита система работы кооперативов. Каждый четвертый человек в Баварии является членом кооперативов. По германскому опыту данная система была внедрена в 1998 99 годах в Кыргызстане. Я в то время был депутатом Джовара Кенеша. Здесь сидит тоже легендарный человек, наш кыргызский немец Дин Валерий Ценорович. Мы с ним вместе были депутатами парламента. Я был представителем аграрного комитета и мы... В 1998 году по приглашению наших немецких друзей, 12 фермеров с каждой области нашей республики и представителей комитетов законодательного и собрания народных представителей парламента Кыргызстана, мы 7 дней изучали кооперативное движение Германии. Был удивительный человек, доктор Альберехт, доктор Альберехт, по его приглашению мы были, изучали. И что меня тогда удивило? Устав кооперативов в Германии и устав наших коллективных хозяйств Советского Союза, они были одинаковые. И мне тогда было так обидно, что мы уничтожили. Теперь снова мы свои кооперативные хозяйства ставим на ноги, меняем законы. В приезд в 1998 году, в 1995 годах Германию, она положительный результат. Мы приняли новый закон о кооперативах. И результате в стране был организован где-то 150 что кооперативов и сельскохозяйственной отрасли. И в Кыргызстане тоже имеются сейчас кредитные кооперативы, у нас еще не было. Это тоже опыт Германии, который мы вели в Кыргызстане. Также во время визита президента в Мюнхен состоялся Кыргызско-германский бизнес-форум «Кыргызстан и Бавария. Инвестиционные возможности». Подробности смотрите в специальном репортаже сегодня в 19.40. В прошлом году общая пассивная площадь сельскохозяйственных культур по республике составила 1 миллион 214 тысяч гектаров по сравнению с 2017 годом. Увеличение составило на 8 тысяч гектаров. Кроме того, в рамках государственной программы развития ирригации в 2018 году проведены строительно-монтажные работы на 12 объектах, из которых завершены и сданы в эксплуатацию 4 объекта. В целом, за прошлый год освоено 634 орошаемых участка земли Обеспеченность была повышена на 1901 гектаре земли. Об этих и других достижениях в сфере сельского хозяйства и ирригации расскажет Айтолкун Сулпуева. В прошлом году наблюдалось заметное расширение площади пассивных земель. По сравнению с 2017 годом увеличение составило более 8 тысяч гектаров, что пришло только на руку крестьянам и фермерам нашей страны. Рады этому были и семеноводческие хозяйства. Например, в этом году Эстебес Бейщеев проводит испытательный посев редко в нашей стране сои и уверяет, что этот сорт будет иметь большой спрос не только на местном рынке, но и за пределами Кыргызстана. Соя для нас, для нашей республики является новой культура. И поэтому значит, вот, э, этот работу проводим. Почему? Соя, обращаем внимание на сою. Потому что соя, во-первых, самое главное, это высокоэффективная, экономически эффективная культура. Во-вторых, э, это соя, как, как я, я являюсь как бобовой культурой, и имея свое специальное искусственное иноклянто, он резко повышает плодородию плодород почвы. Очень резко повышает плодородию почвы. То есть после слоя это будет являться хорошим присутствием для других культур. Испытательный посев сои проходит в Сокулукском районе. Как отмечает начальник местного аграрного управления, общая площадь посевных земель данного района составляет 82 337 гектаров. Кроме того, в связи с вхождением нашей страны в таможенный союз, местные крестьяне начали делать ставку на посадки сельскохозяйственных культур, востребованных странах ЕАЭС. В их числе есть и соя. Помимо этого, данная культура оздоравливает почву. В этом году по Посеем 560 гектаров овощей. Бахчевые культуры где-то около этого же 580 гектаров. Соя, да. У нас сеется соя впервые. Особенность это соя, что главное для крестьян – сбыт. Сбыт уже есть. Аталык-группа строил завод, прием, минимальная цена 26 сомов. И что заключительная особенность сои, что она облагораживает почву. Отметим, в прошлом году в связи с увеличением площади посевных земель увеличился и объем посева пшеницы, что в целом дало хорошие показатели по объему зерновой культуры нашей страны. Кроме того, для рационального использования выделенной площади земли и для увеличения объема сельскохозяйственных культур идет установка капельного орошения. На сегодняшний день данная система установлена на 1051 хозяйствующем объекте. Хочу отметить, что с каждым годом число неиспользуемых земель уменьшается. Например, если в 2017 году было 110 тысяч гектаров земель, которые не использовались, то за прошлый год показатель уменьшился до 67 тысяч гектаров. Это очень хорошо. В этом году по увеличению площади пассивных земель также проводится работа. Планируется добавить к общей площади около половиной тысяч гектаров. Немаловажную роль в увеличении площади не только пассивных земель сыграла и программа развития ирригации. Например, в прошлом году были проведены строительно-монтажные работы на 12 ирригационных объектах, 4 были сданы в эксплуатацию. Кроме того, в рамках данной программы предусматривается строительство 46 водохозяйственных объектов для ввода 66,5 тысяч гектаров земли для новых орошаемых земель. На текущий год мы предусматриваем проведение работ Строительных работ на 8 объектах за счет средств республиканского бюджета, за счет средств гранта КНР на трех объектах и за счет средств исламского банка развития на одном объекте. Кроме этого, мы сейчас проводим тендерные процедуры по трем объектам, которые ну, в ближайшие 2-3 месяца завершатся. И еще на трех объектах за счет гранта КНР тоже начнутся строительные работы. У нас объекты расположены, мы стараемся как можно скажем всех. Чтобы они были расположены во всех областях, чтобы никого там не обойти и эти объекты, чтобы воды земель были во всех областях. Немаловажную роль в развитии сельского хозяйства, в увеличении пассивных земель и развитии ирригации сыграла и слаженная работа правительства. Как было отмечено Мирланом Бакировым, работа сообща дала очень хорошие результаты. Если в общем смотреть на структуру, то говорим о том, что есть порядка 1 миллиарда 200 тысяч пахотных земель, есть багарные и пахотные земли, есть обозначенные нормы в законе, согласно которым фермеры сеют пахотные земли, на которых не была разрешена посадка многолетних деревьев. Если сегодня реально смотреть на ситуацию в сельском хозяйстве, рентабельными стали многолетние деревья. Были препятствия, касающиеся посадок многолетних деревьев. При помощи закона мы устранили эти препятствия. Правительство поддержало. Президент подписал. Мы обозначили нормы. Нужно вести работу сообща. Отметим, по показателям, прошлого года было освоено 634 гектара орошаемых земель, а водообеспеченность повышена на 1901 гектаре земли. Кроме того, общая пассивная площадь сельскохозяйственных культур составила более 1 миллиона 214 тысяч гектаров. Айтол Кунсулпоева, Джанадиля Бубакир Улу, ЛТР, Бишкек. Материальная техническая база скорой медицинской помощи будет усилена за счет штрафов, поступающих в рамках проекта «Безопасный город». Соответствующее решение принято по итогам заседания правительства о ходе реализации проекта «Безопасный город». На сегодняшний день представителям Министерства финансов, Минздраву, а также Государственному комитету информационных технологий и муниципалитету поручено рассмотреть вопрос выделения финансов и средств, поступающих за нарушение ПДД в госказну. О том, какие проблемы существуют, на данный момент момент у Центра медицинской помощи республики узнавала Айзада Мактыбеккасы. Быть диспетчером Центра экстренной медицины порой весьма нелегко, особенно в те моменты, когда не хватает бригад для оказания помощи нуждающимся. Джиргала Санкулова работает в этой сфере уже 8 лет. По ее словам, ежедневно в этот центр обращается более 600 жителей столицы. Это количество может достигать и 800 во время вспышек ОРВИ и других инфекционных болезней. В основном живущие, который жил в массивах, не знает свои адреса. Это очень трудно. Когда вот приезжает, стоят на другом месте, вызывают на другое. А так работаем по мере возможностей нормально. Стараемся все обслужить. Техника у нас. Есть новые машины и старые машины. На подстанциях в основном те, которые уже с ремонтом. А так работаем. На сегодняшний день у Центра экстренной медицины всего 38 бригад на всю столицу. Как отмечают специалисты для густонаселенного города, как Бишкек, по стандарту должно быть более 100 бригад. По словам самих представителей ЦЭМ, многие машины в ужасном состоянии требуют замены. Вот «Помимо э, санитарного транспорта, да, работа скорой помощи подразумевает под собой наличие большого количества медицинского оборудования а, и техники. Тем более мы э, в конце прошлого года внедрили в работу автоматизированную систему управления, которая также подразумевает под собой очень большое количество техники. Да, это там, компьютеры, мобильные телефоны и так далее». По информации Минздрава, на данный момент на 9 тысяч кыргызстанцев приходится одна бригада экстренной медпомощи. В ведомстве не отрицают, что эта цифра очень мизерная и порождает в первую очередь риск для жизни нуждающихся в скорой помощи граждан. Поэтому данная проблема требует незамедлительных решений. У нас в республике насчитывается 428 бригад скорой помощи. Многие машины, к сожалению, подлежат замене. Сейчас мы нуждаемся в 228 машинах для полного обеспечения экстренной помощи по всей стране. И кроме этого, у нас нехватка врачей из-за маленькой заработной платы. Для решения вышеперечисленных проблем по итогам заседания правительства в ходе реализации проекта «Безопасный город» было принято решение усилить материально-техническую базу скорой помощи за счет оплаты штрафов за нарушение ПДД. Для реализации данного решения были задействованы соответствующие государственные органы. Госкомитет информационных технологий связи является координирующим органом по внедрению электронного управления в Кыргызской Республике. В связи с чем с нашей стороны будет проведен анализ и предложены конкретные решения, каким образом интегрировать систему скорой помощи, автоматизированную систему скорой помощи с другими информационными системами, которые у нас на сегодняшний день есть. Это и, автомати... Это и с автоматизацией работы ситофоров с автоматизацией работы ГООБДД, Центра мониторинга и, других, и работы других госорганов, где уже есть какие-либо автоматизированные информационные системы. Отметим, что правительством было поручено Министерству финансов, Минздраву, Госкомсвязи и муниципалитету столицы рассмотреть вопрос выделения финансов, средств из суммы штрафов, взысканных за нарушение правил дорожного движения и внести свои предложения по указанному вопросу в аппарат правительства в течение двух недель. Реализацию данного решения планируется завершить до конца нынешнего года. Бишкек. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джугурку заслушал отчет Генерального прокурора о состоянии законности в 2018 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению. Отчет представил Генеральный прокурор Кыргызской республики Эткурбек Джамшитов. По итогам обсуждения комитет принял к сведению отчет Генерального прокурора о состоянии законности в республике в 2018 году и о проделанной органами прокуратуры работы по ее укреплению. «В 2018 году Генеральной прокуратурой было выявлено 39 971 факт нарушения законов, на устранение которых внесено 14 020 актов прокурорского реагирования, были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 9 948 лиц, возбуждено 962 уголовных дела коррупционной направленности». Уголовные дела о реконструкции исторического музея и строительстве ипподрома в Чулпанате объединили в одно производство. Об этом на заседании парламентского комитета заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. По его словам, обвинения по статье «Коррупция» предъявили шестерым бывшим чиновникам – Мире Карыбаевой, Сапару Исакову, Алмазу Абдыкарову, Айдарбеку Мендееву, Улугбеку, Матисакову и Шайбеку Атабекову. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов. Сейчас дело о Расследуют это не полный список обвиняемых, сказал Откурбек Джамшитов. Ущерб государству составил 247 миллионов 650 тысяч 282 сома. По ипподрому в городе и Сукульской области ущерб насчитывает 145 миллионов 959 тысяч сомов. По историческому музею 101 миллион 690 тысяч 800 сомов. На имущество шести обвиняемых наложен арест. Оно оценивается в 235 миллионов 266 тысяч 679 сомов. Сейчас дело расследуется. Это не полный список как обвиняемых. В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело, связанное с аварией на столичной ТЭЦ. По данному делу проходят семь подсудимых. Они обвиняются в использовании служащим коммерческой или иной организации, своих распорядительных или иных управленческих полномочий, вопреки интересам организации в целях извлечения выгод по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Сегодня на заседании в ходе судебных прений выступили со своей речью обвиняемые Калиев, Садыков, Бринкул, и их адвокаты, а также выступил обвиняемый Буркоев. Следующее заседание состоится 18 апреля. Три должностных лица государственной регистрационной службы во в ИВС в Сиозге КМБ в этомстве имен задержанных не сообщили, но раскрыли подробности уголовного дела. Так в октябре 2018 года ГРС объявила тендер на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения на 1 миллиард 200 миллионов сомов. В нем участвовали пять иностранных компаний, одна из которых предложила минимальную сумму 686 миллионов сомов. Однако комиссия ГРС признала победителям компании которая предложила 940 миллионов сомов, разница составила более 253 миллионов. стоимость одного паспорта составила бы 420 сомов, а не 585, цена, предложенная компанией победителя. тендерная комиссия по данным ГКМБ необоснованно отстранила от участия в конкурсе всемирно известные компании с многолетним опытом изготовления специальной бланочной продукции. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье коррупции, отметили в ГКМБ. В рамках досудебного производства установлена аффилированность отдельных должностных лиц Государственной регистрационной службы с выигравшей тендер иностранной компании и в настоящее время трое должностных лиц Грейс задержаны и во в ВВС СИЗО ГКМБ. Ведется следствие». Согласно официального письма Государственной регистрационной службы, в наличии имеется 130 тысяч бланков общего гражданского паспорта Кыргызской Республики, а также 2 мая 2019 года поступят еще 250 тысяч штук. Участники апрельской народной революции, пострадавшие и родственники погибших высказывают недовольство в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они остановились на событиях, произошедших за последние недели и отметили, что действия экс-президента дестабилизируют ситуацию в стране. Они называют неправильными действия Атамбаева, который собрал людей на опоминальном митинге по погибшим в акцийских и апрельских событиях, выступив провокационными заявлениями перед ними. По их словам, вместо того, чтобы почти память людей, погибших во имя справедливости, экс-глава государства лишь озвучил свои личные интересы. Подробности в следующем материале. «Народ не поддастся провокациям и не пойдет за теми, кто думает только о своих интересах. И нарушать стабильность в стране, подстрекая граждан ложными заявлениями, неправильно». Такое заявление сделали участники апрельской народной революции, пострадавшие и родственники погибших в тех событиях. По их словам, высказывания Алмазбека Тамбаева на форуме не соответствует уровню экс-президента. «В те дни мы молчали, чтобы не обострить ситуацию. Вместо того, чтобы на поминальном мероприятии прочитать молитву по погибшим 7 апреля, он озвучил свои личные интересы. Мы недовольны всеми его высказываниями, сопровождающимися ложью и провокацией. Вот он пообещал устроить митинги через два месяца. Мы против этого». В 2010 году мы выступали не за Атамбаева, а против семейно-кланового правления из-за того, что власти повысили штрафы на электроэнергию и сотовую связь. Мы боролись за справедливость, стабильность и светлое будущее молодого поколения. По мнению выступивших на пресс-конференции участников апрельской народной революции и потерявших в ней близких Алмазбек Атамбаев пришел к президентству благодаря 87 погибшим в кровавых событиях 2010 года. «Вот он был у власти. Что произошло? Сейчас же выявляются все коррупционные дела при его правлении». Если бы не произошло аварии на Бишкекской ТЭЦ, не проявилось бы истинное лицо экс-президента. И люди бы верили ему дальше, отметили собравшиеся. По их словам, рано или поздно все тайное становится явным, как выявились коррупционные махинации на миллионы в период прежнего правления Тамбаева. Присваивали даже средства, выделяемые в помощь пострадавшим 7 апреля, отметили участники революции. За 9 лет никакой помощи как участник Народной революции я не получил. Помощь была оказана только приближенным Атамбаева. Таким, как Мискинбаев, последний присваивал себе деньги и уголь, выделяемые в помощь. Я, например, ни одного килограмма угля не получил. Я думаю, что президент должен их наказать. Справедливость должна восторжествовать. Среди участников апрельской народной революции есть и те, кто по сей день нуждается в оперативном медицинском вмешательстве. Так как те события остались напоминанием в человеке в прямом смысле, к примеру, не извлеченными из тела пулями. По их словам, в свое время просьбы о помощи по этим вопросам Калмазбеку Атамбаеву не были услышаны. Я живу только за счет лекарств. Сахар появился. Болезнь сейчас прогрессирует. Никакой помощи. Мы сейчас слышим, что те, кто просто поцарапался, получали по 100-150 тысяч сомов. Но теперь я думаю, что страна встала на путь развития. Нынешний президент уделяет достаточное внимание. Если мы продолжим не бояться и, как сказал глава государства, будем жить в правовом порядке, то все станет на свои места. В стране закон для всех один. И те, кто преследует свои личные интересы и не думает о благе народа, рано или поздно ответят за свои деяния. Главное, что само общество не позволит разделять его или манипулировать собой. И сохранение единства и стабильности в стране является приоритетом, отметили участники Апрельской народной революции, пострадавшие и родственники погибших в кровавых событиях. Кульзада Бишкек. Гости мероприятия «Тюрксо» в Южной столице смогут открыть для себя не только Ош культурный, но и гастрономический. Знаменитый Ошский плов, метровый шашлык, ароматные лепешки 50 видов и другие вкуснейшие блюда. Местные кухни готовы предложить на выбор лучшие повара Южной столицы. Мои коллеги отправились на дегустацию. Шашлык длиной в метр – фирменное блюдо местных поваров. Им встречают гостей. 20 минут и все готово, говорит повар. К мероприятиям Тюрксой можно будет выбрать из 30 видов шашлыка. Мы готовим меню специально к празднику Тюрксой. Уже все почти готово. Метровый шашлык делается очень быстро, примерно полчаса. Все зависит от желания клиентов. Мы можем приготовить все. Когда гости отведают наших овских шашлыков, будут под впечатлениям. И попутчивать гостей знаменитым Оржским пловом тоже просто невозможно. Специальный рис и секреты опытных поваров творят чудеса. Уже сегодня гости Аша, которые начинают прибывать, выстраиваются в очередь, чтобы попробовать знаменитый Оржский плов. Уже наблюдается ажиотаж туристов. Каждый день 5-6 человек приходят к нам в плов-центр. Здесь у нас есть все условия. Скоростной интернет, Wi-Fi, все бесплатно. Гостям в мы предоставим два вида плова – традиционный уожский и современный, куда также добавляем горох, изюм и перепелиные яйца. Нужно будет и вкусно поесть и работать при необходимости через интернет». Невозможно пройти и мимо вкуснейших лепешек, причем их тоже огромное количество видов, порядка полусотни. Есть даже специальная гостевая лепешка, именно такими будут почивать гостей туркской. Здесь самые настоящие ошские лепешки, приготовленные по разным рецептам. Молочные, каймачные, с кунжутом. У каждой свой вкус. Они не черствеют. Можно увести их на дальние расстояния. Все гостям. Первые участники фестиваля в рамках мероприятия Тюрксуй уже прибывают в южную столицу. Официальное открытие праздника состоится 20 апреля. Алена Смирнова, Мерзиджигит, Маматкирим Улу, Эльер Байназаров, ЛТР, ОЖ. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. До встречи.